Всем привет дорогие друзья, с вами Чайок ТВ. В этом ролике я расскажу, что же могло быть с новой картой Airship. Я расскажу, что же планировали разработчики сделать с этой картой. Да и в целом ролик в основном будет про то, какая же история у новой карты Airship, которая должна выйти совсем недавно. Ну и под конец мы естественно поговорим про то, когда же должна выйти эта новая карта в игре. Хотя Airship уже находится в игре разработчики выпустили, но все это в скрытом доступе. Хотя и обычные игроки уже играли на дирижабле в игре Among Us. И про это я тоже расскажу в этом ролике. Но ну, а прежде чем узнать такую интересную информацию, я попрошу тебя лайк авансом. И также подпишись, если ты не подписан. Ведь мой канал смотрит 65,5% зрителей без подписки, а это очень огромное количество людей, которые не подписаны, однако смотрят мои ролики. Ну а ты, пожалуйста, подпишись, потому что у меня есть огромная мечта, это 50 тысяч подписчиков. И если ты подпишешься, то тогда мы сможем приблизиться к этой цифре. Да и тем более, сегодня на моем канале выйдет ролик про тупые отзывы игры Among Us, который тебе процентов понравится. В общем, подписывайся, если ты не подписан, и ставь лайк авансом, так как сейчас будет очень много интересного. Но я тебе пожелаю приятного просмотра. Этот ролик я решил начать с самого интересного, по моему мнению. А именно то, что было бы с новой картой Airship, если бы игра Among Us не хайпанула. Как оказывается, карта Airship в стадии разработки уже более полугода. Но, как известно, игра Among Us хайпанула только в сентябре 2020 года. Ну а до этого разработчики никак финансово не могли потянуть такие масштабные обновления. И тогда появляется вопрос, для чего же разработчики, в принципе, делали такое огромное обновление, если на тот момент игра была вообще практически никому не неизвестна. Но, как оказывается... Новая карта Airship, которую мы так долго ждем, должна была выйти на второй части игры Among Us. Кто не знает, кто сидит просто в ультра бронированном танке? Разработчики компании Inner Slot — это именно те, которые разработали игру Among Us, разрабатывали Among Us 2. Но, однако, на стадии второй части игры Among Us, Хайпанула первая часть. И в тот момент разработчики игры Among Us приняли отличное решение. Закрыть проект разработки Among Us 2 и продолжить заниматься первой частью. Так как разработчики в принципе не могли бы выпускать обновления для первой части, так как они бы занимались второй частью. Разработчикам бы пришлось буквально забить на первую часть игра Among Us, так как они бы занимались второй частью. Но это просто было бы очень сильно невыгодно. И стали заниматься первой частью. И как по моему мнению разработчики поступили абсолютно правильно. Я уверен, то, что найдутся люди, которые скажут, то, что мол Among Us 2 никто не разрабатывал. Among Us 2 это всего лишь миф, который раздули игроки, когда Among Us хайпанул. Но Among Cast 2 на самом деле разрабатывали разработчики игры Among Us. И даже в википедии компании Innerslot прописано то, что эта компания разрабатывала Among Us 2, но приостановили проект. Но тот факт, то, что карта ARG была сделана именно для Among Us 2, меня очень сильно удивляет. И также меня очень сильно удивляет то, что разработчики игры Among до сих пор не могут в публичный доступ выложить эту карту. Хотя разработчики начали заниматься новой картой Airship еще очень давно. Но вчера я рассказывал то, что разработчики сделали приватный сервер в самой игре, на котором можно поиграть на карте Airship. И тогда я рассказал то, что на новой карте могут поиграть только разработчики игры Among но оказывается, на новой карте игры Among играли не только разработчики, но и совсем обычные игроки. Разработчики дали поиграть на новой карте 5% игрокам, которые участвуют в бета-тестировании. Я принял участие в бета-тестировании еще в декабре. Какого черта я еще не поиграл на новой карте Airship? Ну и нам после этого стало известно то, что в игре. Официально будет 15 игроков То есть 15 игроков смогут играть на новой карте Airship Я про комнату, то что ее максимум будет 15 человек И это весьма логично, но однако у меня до сих пор вопрос Именно то, что как они поместятся на карте The Skilled но однако вы знаете информацию про 15 игроков, и поэтому я не буду на этом заострять свое внимание. Однако все равно любопытно то, что на карте Airship всего лишь 4 камеры. Для такой гигантской локации я думаю то, что 4 камеры это очень мало. Ну да, 4 камеры, но зато каких. Ну для чего разработчики собирали эти 5% людей, которые смогли поиграть на новой карте Airship. Среди тех, кто участвует в бета-тестировании. Разработчики дали им поиграть на новой карте Airship для того, чтобы проверить, есть ли еще какие-то баги в игре Among Us. Как сообщается, на карте Airship не было обнаружено критичных багов. Ну, однако, здесь ключевое слово «критичных». Потому что на карте, значит, обнаружили просто обычные баги. Ну а появление багов на Airship отдаляет карту от ее появления в игре. Но здесь было бы уместно сказать то, что разработчики бы выпустили для всех бета-тестирования новую карту Airship. И тогда баги были бы простительными. Ну, однако давайте вспомним обновление, которое разработчики выпустили совсем недавно, а именно 5 марта. В этом обновлении просто дофигише всяких разных багов. Хоть это обновление и в бета-тестировании, но мы все равно активно похейтили это обновление. И именно на опыте этого маленького обновления разработчики сделали выводы, то что нужно исправлять баги, прежде чем выпускать обновление. Ну а теперь самое интересное, когда же должна выйти новая карта Airship? Я сначала сказал, что она примерно должна выйти в апреле. Но однако, здесь подумав, понимаем то, что это все не так. И новая карта Airship должна выйти в конце марта. Мы знаем то, что Airship уже очень давно разрабатывается. И еще в декабре новая карта стала на стадии готовности. Но однако ее оттягивали из-за багов. Но, однако, за все это время, все критичные баги были исправлены. Именно поэтому уже можно выгружать новую карту в бета-тестирование. Однако, как только разработчики доделают вот это маленькое обновление, они сразу выпустят карту. Ну, а мы на опыте прошлого обновления знаем то, что в бета-тестировании обновление бывает до двух недель. Ну, а потом она уже для всех. Да и разработчикам не выгодно уже тянуть это обновление. Потому что хайп игры очень сильно падает. И его нужно опять возвращать новой картой Airship. Ну а теперь тест на то, что ты досмотрел ролик до конца. Давай затроллим тех, кто не досмотрел ролик до конца. Напиши в комментарии два слова. Вкусные ноги. Те, кто не досмотрели ролик до конца, будут очень сильно удивлены. И давай просто вместе с тобой поугараем с этих людей. Но именно тебе лично. Спасибо за просмотр до конца. С вами был Шайок ТВ. До новых встреч. Ставьте лайк. Подписывайтесь на канал, если вы не подписаны. Всем пока.